Крупнейшая международная онлайн-конференция осени Digital Go 2020 Эксперты из Google, Яндекс, ВКонтакте, MyTarget и не только Расскажут о диджитал-инструментах, стратегиях, подходах, новинках и кейсах других рынков Из первых уст актуально, достоверно, подробно Узнайте, с чего начать продвижение бизнеса в интернете Как получать больше продаж от Digital кто поможет достичь поставленные цели? Что нас ждет в ближайшем диджитал-будущем? 9 докладов, 9 экспертов, 7 часов знаний, удобный онлайн-формат, приятные подарки от организаторов и партнеров. В программе дискуссии экспертов по вопросам участников конференции. DigitalGo 2020. Регистрируйся бесплатно и действуй. Подари своему бизнесу и своей карьере второе дыхание.